Уровни ЕГЭ, наш головной ВУЗ, как мы называем все, что находится в Казани, один из самых больших в Российской Федерации, 78,37 средней ЕГЭ по Казани, в целом с учетом филиалов чуть больше 73.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 В завершении встречи было заявлено, что состав КФУ вошел бывший военный госпиталь. В этих зданиях разместятся ветлаборатории Вивари. Кроме того, в госпитале оборудуют стоматологическую клинику и центр первичной аккредитации выпускников всех медицинских специальностей. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Пришло время самых интересных новостей Рунета. В эфире рубрика Вебньюс.